Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и это обзор общих астрологических тенденций для знака Рыбы на март 2021 года. Это видео вы можете смотреть по своему солнечному знаку, либо по знаку своего асцендента. Дорогие рыбы, март — это ваш месяц, поэтому я поздравляю тех из вас, кто празднует свои дни рождения в марте. И хочу пожелать вам, чтобы новый личный год обязательно принес вам исполнение заветной мечты, а также чтобы он помог вам либо получить желаемую цель, либо хотя бы продвинуться в нужном для вас направлении. В марте все планеты будут двигаться вперед. Не будет ни одной ретроградной планеты. И в целом это делает этот месяц очень динамичным. Многие из вас могут инициировать важные перемены в своей жизни. Многие из вас могут принимать важные решения, которые связаны с начинанием. Но в целом этот месяц подходит также и для того, чтобы передавать динамики тем процессам, которые были запущены ранее. С 4 марта по 23 апреля Марс, планета активности, будет находиться в знаке близнецы в вашем четвертом секторе семьи и недвижимости. Это говорит о том, что очень много энергии будет направлено на решение вопросов, связанных с семьей с вашим домом вашей квартирой это может быть ремонт переезд это может быть то что вы физически будете много работать дома либо ваша работа будет на дому либо работа непосредственно будет связана с тем что вы будете что-то делать в вашем доме до этого Марс был два месяца в вашем третьем секторе и это могло давать много поездок, решение бумажных вопросов, переговоров. Это период такой суеты. Сейчас же вы будете направлять энергию очень целенаправленно. И вы будете тратить свои силы на... Решение тех вопросов, которые касаются непосредственно вас и вашей семьи. С 1 по 3 число Венера будет в хорошем аспекте к Урану и будет затронут ваш 1 и 3 сектор. Это время неожиданных встреч, поездок, в целом этапа может быть даже новость приятная. В любом случае уже первые дни марта дадут возможность прочувствовать энергетику этого месяца, прочувствовать, насколько он будет интересным, динамичным. Старайтесь, скажем так, принимать те интересные предложения, которые вы будете получать в начале месяца. С 4 по 5 число Меркурий будет в соединении с Юпитером в вашем 12 доме. Это может дать решение важных юридических вопросов, подготовку документов. Но 12 дом говорит о том, что вы не будете это афишировать. Многие важные темы, которые будут происходить с вами в жизни в этот период, вы не захотите, скажем, об этом рассказывать другим. Особенно вот первая половина месяца может проходить под грифом совершенно секретно, а вот во второй половине месяца вы уже позволите себе рассказывать какие-то важные темы и делиться с окружающими тем, что происходит в вашей жизни. Иногда соединение Меркурия и Юпитера в 12-м доме может дать вам общение с иностранцем, с человеком, который живет в другой стране или который живет далеко от вас. Это может быть даже бронирование билетов на поездку за границу. Период с 11 по 15 число — это самая важная часть месяца для вас. Ведь Солнце будет соединение с Нептуном и Венерой в вашем знаке, и это даст вам большую удачу в финансовых вопросах, в семейных делах, в личной жизни. Это период, когда вы можете иными путями приходить к желаемому, добиваться своей цели. Это время, когда вы в принципе можете ощутить себя человеком, у которого на душе царит покой, гармония, который радуется тому, что происходит в его жизни. Однозначно поводы для радости в середине марта у вас будут. К слову, 13 числа будет новолуние в вашем знаке, и это новолуние будет в соединении с Венерой и Нептуном. Поэтому... Год в целом обещает быть для вас очень приятным. Будут положительные изменения в вашей жизни и, безусловно, будет очень много э, хороших эмоций. И вы сможете вот первые какие-то наброски прочувствовать уже в середине марта. Но, безусловно, это может быть начало каких-то важных тенденций, и для их реализации понадобится время. Поэтому по данному новолунию вы можете уже увидеть такие ощутимые события немного позже, как минимум в конце марта. 15 числа Меркурий переходит в ваш знак и будет находиться в нем по 4 апреля. Это даст вам желание общаться, делиться информацией. Это опять-таки вот тот самый период, когда вы уже рассказываете о том, что происходит в вашей жизни. Всё тайное становится явным в это время. Может появляться интерес с кем-то общаться, может появляться интерес куда-то съездить. Больше динамики и больше активности появляется в вашей жизни с приходом Меркурия ваш знак. С 16 по 18 число Венера и Солнце будут в аспекте к Плутону. Это может дать вам необходимую харизму для того, чтобы решить важные вопросы внутри вашего рабочего коллектива. Это может быть даже организация важного для вас мероприятия, это может быть празднование какого-то события, возможно, кто-то будет праздновать свои дни рождения. Этот аспект говорит о том, что могут быть большие траты в этот период на праздник, могут быть большие траты на реализацию какой-то вашей цели, в любом случае это очень активное время и вы сможете почувствовать в каком-то вопросе свою силу и возможность получить желаемое. 20 числа Солнце переходит в знак Овен, а 21 числа Венера переходит в Овен по 14 апреля. Солнце и Венера будут находиться в вашем секторе финансов, и это, безусловно, сделает конец марта и первую половину апреля очень хорошим временем в материальном плане. В этот период вы можете получать подарки, может быть желание дарить подарки. В это время вы будете готовы тратиться не только на самое необходимое, но и на то, что приносит вам радость, удовольствие. Это может быть желание даже например, приобрести тур, либо выделить деньги на отдых. 24 числа Меркурий будет в квадратуре с Марсом. И это может дать конфликт в семье, конфликт на почве взаимоотношений с родственниками. В целом старайтесь, скажем так, не допускать подобного рода ситуаций, старайтесь не фокусировать на этом большое внимание. Лучше тратить свои силы на то, чтобы что-то в доме починить, либо вот сделайте перестановку. То есть нужно вот тратить энергию на решение семейных вопросов, вопросов внутри вашего дома или квартиры. С 26 по 29 число будет очень важный период в финансовом плане и очень удачный, к слову. Солнце будет в соединении с Венера и Хероном в вашем финансовом секторе. Может появиться огромное желание что-то купить, куда-то свои деньги вложить. Нужно хорошо это все продумывать, не действовать на эмоции. Но в целом это также говорит о том, что могут появиться новые источники дохода или интересные предложения, которые помогут вам быстро заработать хорошие деньги. Тем более, что 28 числа будет полнолуние в весах в вашем восьмом доме. Поэтому удача данного периода распространяется не только на вас, но и на вашего партнера по браку. И еще лучше, чтобы вы вместе занимались каким-то делом, это даст вам возможность еще больше извлечь результата из этой ситуации. Ну и, наконец, 30 числа Меркурий будет в соединении с Нептуном в вашем первом доме. Это может быть важная новость, известие, важный контакт, разговор. В этот период вы можете осознать какую-то тему, которая касается вас самих. В целом будьте очень внимательны к инсайтам, озарениям, которые будут приходить в конце месяца, к новостям и будьте внимательны, вот, с кем вы и на какую тему разговариваете. Это все очень важно, это все может быть для вас подсказкой, на что вам нужно обратить внимание, с кем вам стоит общаться, с кем не стоит. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Обязательно заходите в описание под этим видео, а также в первый закрепленный комментарий, для того, чтобы узнать информацию об о консультациях а также об обучении в моей школе и о датах старта новых потоков. Будем с вами на связи. Пока-пока!